Обломки прятками висят в проем, Со смертью прятки мы игру ведем Рулетки русской, местный вариант, И вместо пули жесткий гамаквант, Вода по уровню, в минус второй переноли территории дурения То ли герой, когда налить под респиратором 100 ПДК, Так и не работали даже языка мирным атомом теперь на ты но не от собственной от простоты игра заказана и сделан снос а вот с раскладами сложнее вопрос если водочки перепадет то жизнь него вовсе уж весельем бьет в любом количестве и на ура и без похмелья встаем с утра четырехзначная Зарплата нам, что жить заначено То пополам, но не для паники У нас причин давно нацелились На нас врачи обломки прятками Висят в проем со смертью прятки мы Игру ведем, рулетки русской местный вариант Здесь вместо пули жесткий гамма -кванты.